Возьмем стеклянную колбу, плотно закрытую пробкой со вставленной в нее резиновой трубкой с зажимом. Откачаем из колбы воздух, зажмем зажим и уравновесим колбу на весах. Затем откроем зажим на резиновой трубке и увидим, что равновесие весов нарушится, колба перевесит. Это означает, что колба стала тяжелее, когда в нее впустили воздух.